Супер, да, вот пишут Сок, отлично. Меня зовут Алексей Иванов, я директор по знаниям интернет-бухгалтерии, мое дело. Ну и сегодня буду рассказывать о том, как упрощенная система бухучета облегчает жизнь бухгалтера. Ну пока собирается народ, традиционно первые пять минут интересно мне. А вы откуда география? Напишите в чат, пожалуйста. Ну, а я пока немножко о себе расскажу. Ну, собственно, наверняка есть те, кто уже не на первый наш вебинар приходят. Мы стараемся знакомить бухгалтеров с новинками законодательства. Ну, обычно мы рассказываем в первую очередь о новых стандартах учета, о новациях, налогообложения. А вот сегодня буду рассказывать о том, что есть на самом деле давно, но далеко не все знают, что вот эти вот послабления для малого бизнеса есть и применяют их в своей работе. Они на самом деле позволяют существенно сократить время на ведение учета. Ух ты классная география и Москва, и Чебоксары, Вологда, Петербург. Привет соседям, я тоже в Питере. Челябинск, мой родной город. Смоленск, Ставрополь, Махачкала и даже, даже Иркутск. Здорово, что со всей страны собрались. Ну и да, собственно, начал-то о себе, я кроме того, что работаю в интернет-бухгалтерии, мое дело, также преподаватель вузовский, 18 лет преподаю, вот. и у меня есть телеграм-канал, называется «Переводчик с бухгалтерского». Я Пытаюсь простым языком донести пользу, которую можно получать из учета и как эту пользу получать. Ну вот интересно мне тоже, если кто-то является подписчиком моего телеграм-канала, напишите в чат, мне будет приятно. Ну а кто не подписчик, зайдите, посмотрите, вполне возможно вам будет интересно. Ну а я, собственно, начну уже рассказывать. По существу сегодня постараюсь не отнять много времени я думаю что мы уложимся в час даже меньше сразу предвосхищая вопросы будет ли запись будет запись вам ее разошлют после вебинара ну и по ходу Вебинара, когда возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите в чат. Если вопросов будет немного, я буду отвечать по ходу возникновения. Если много, то буду уже в конце вебинара пролистывать и отвечать. Телеграм-канал называется «Переводчик с бухгалтерского». Давайте кину ссылку в чат и уже начну. презентацию ну начну я с того какие правоустанавливающие документы вообще разрешают применять упрощенную систему бухгалтерского учета кто ее может применять а дальше будем уже непосредственно разбираться а какие способы упрощенного учета можно применять вводить ну, какие стоят какие не стоят <смех> классно очень радует обратная связь по каналу спасибо начну чуть издалека но это важно с 402 закона об их учете важно почему чтобы разобраться в итоге в иерархии нормативных документов которые Регулируют вот эти упрощенные правила бухгалтерского учета. А у нас, вы знаете, в соответствии с 402 законом есть ну, 4. Я здесь привел, их там на самом деле 5 ну, в нашем контексте акты Центробанка не очень важны здесь. Верхний уровень, это федеральные стандарты бухгалтерского учета. Вот, кстати, могу анонсировать, еще мы в течение осени с моей коллегой будем проводить серию вебинаров, посвященных новым ФСБУ. Это шестое, основные средства 26-й капложения и 25-й бухгалтерский учет аренды, так что, ну, как говорится, следите за рекламой, да, мы будем анонсировать эти вебинары, ну и первый из них по окопуложениям состоится уже 22 сентября. Ниже уровнем располагаются отраслевые стандарты бухгалтерского учета, которые должны более точечно, да, для конкретных отраслей детализировать требования ФСБУ. Ну, де-факто у нас отраслевые стандарты есть только у одной отрасли финансового сектора сейчас не буду на этом внимание останавливать почему так получилось ниже уровнем рекомендаций в области бухгалтерского учета и вот это вот очень важная история потому что собственно упрощенные способы бухучета они сосредоточились на Трех уровнях. Это ФСБУ, рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты экономического субъекта. И больше всего конкретики по тому, как можно эти самые способы упрощать, содержатся именно на уровне рекомендаций. Что это такое? Это нормативные документы, которые составляют негосударственные субъекты регулирования бухгалтерского учета. Есть у нас такой институт уже 10 лет как, да, в 402-м законе прописаны, ну, и их работающих сейчас реально два. Это Институт профессиональных бухгалтеров ИПБР, и это Бухгалтерский методологический центр БМЦ, которые эти самые рекомендации пишут, и я сегодня буду ссылаться в том числе на них. Ну, и, наконец, нижний уровень стандарта экономического субъекта – это Прежде всего, ваша учетная политика, в которой вы уже непосредственно для своего предприятия выбираете те методы учета, которые будете применять. И разрабатываете собственные в тех случаях, когда это не противоречит вышестоящим нормативным документам. Вот, собственно, это было немножко вспомнить теорию. да. Ну, а теперь конкретика по подзаконным актам. Ну, да, по, вообще по норматике. Во-первых, такое право применять упрощенные способы бухгалтерского учета дает нам сам федеральный закон. 402. Затем у нас есть исключение для. Малого бизнеса во многих ФСБУ. Я сегодня буду дальше рассказывать, в каких именно и какие именно исключения предусмотрены. В-третьих, важный большой документ как раз таки уровня рекомендаций в области бухгалтерского учета – это ИПБшные рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета – плюс здесь я не вытащил в презентацию, но это еще и приказ 66Н Минфиновский, который устанавливает требования к формам бухгалтерской отчетности ну и вот здесь вот под звездочкой и курсивом привел информацию Минфина России, то есть это документ, который не несет статуса нормативного, да, это не какой-то обязательный для применения документ, но информирует профсообщество о том, а как вообще можно упрощать способы бухгалтерского учета, ну и он во многом перекликается с ЭКБРовскими рекомендациями. Вот... Что касается нормативки. Да, презентацию вам тоже разошлют, то есть эта информация по окончании вебинара у вас будет. Кто может применять упрощенную систему бухгалтерского учета? Ну вот это вот важно. Во-первых, это субъекты малого предпринимательства, у которых выполняются следующие требования, среднесписочные. Численность за прошлый год до 100 человек, доходы за прошлый год до 800 миллионов рублей, и при этом они не должны подлежать обязательному. Вот бывает, что субъект малого предпринимательства, например, создан в форме акционерного общества, да, тогда у него не получится применять упрощенную систему бухгалтерского учета, но для подавляющего числа маленьких. Относительно маленьких ОООшек, да, это вполне себе рабочая история. Плюс упрощенные способы ведения бухгалтерского учета могут применять некоммерческие организации и резиденты Сколково. Для них также вот послабление такое предусмотрено, даже если они достаточно крупные. Что же входит Упрощенную систему бухгалтерского учета. Ну, Во-первых, это упрощенные способы непосредственно ведения бухгалтерского учета. И здесь как раз самый большой резерв для экономии времени на ведение учета заложен. Что можно упростить? Можно упростить план счетов. Как именно, я дальше тоже расскажу. Упростить бухгалтерские регистры и уменьшить их количество. Можно применять упрощенную бухгалтерскую отчетность. тоже расскажу, в чем эти упрощения заключаются. И можно ряд требований федеральных стандартов не выполнять совсем или в какой-то части. Ну и об этом тоже поговорим. Что входит в упрощенный план счетов? На самом деле нет однозначной какой-то нормы, которая вас заставляла бы объединять какие-то счета. А сам подход вообще методически он заключается именно в том, чтобы сократить количество используемых синтетических счетов и объединять несколько счетов из основного плана счетов на одном. Ну вот, например, для учета запасов применять только счет 10. Например, для учета всех затрат на производство довольствоваться двадцатым счетом. Например, товары и готовую продукцию вести на одном 41 счете. Например, для учета денежных средств можно использовать 51 счет. Например, для ведения расчетов использовать 76 Причем, вот я здесь привожу на слайде, какие можно счета логичнее с позицией ну, и нашего опыта, и с позицией вот тех самых рекомендаций, которые даны ИПБР, но у ИПБР несколько более даже радикальный там подход. Ну, а я считаю, например, что все доходы, расходы и финансовые результаты на 99-м ну, это, наверное, перебор. Все-таки для того, чтобы и корректно формировать отчет о финансовых результатах, и для того, чтобы в оборотке видеть все-таки слету, что там у вас происходит, лучше пользоваться отдельными. Ну, вот подход к тому, чтобы, например, на малом предприятии весь капитал в 80-й счет заталкивать, вполне себе рабочий. Или все запасы на 10 тоже вполне себе имеют. Место быть и, ну, собственно, наш сервис, мое дело, про бухгалтер который предназначен для, в первую очередь, бухгалтеров, которые ведут большое количество клиентов, он как раз построен на принципе, ну, такого разумного объединения счетов, то есть, ну, например, да, 20 счета, все на 20-м, да, а доходы, расходы и результаты все-таки разделены. Следующее, что можно упростить, это не использовать большое количество разноплановых бухгалтерских регистров, а удовольствоваться основными. Ну, понятно, что есть документы связанные с кассовыми операциями, там особо ничего не упростишь, но в остальном, опять же, для нормальной современной автоматизированной системы учета можно в основном применять вот те регистры, которые я вытащил на слайд. Это карточка счета, это анализ счета, это оборотка и отчет по проводкам. И в принципе, Такого арсенала достаточно для ведения учета на малом предприятии. Да, я один момент еще забыл сказать. Существует совсем радикальная форма упрощения бухгалтерского учета. И ПБР ее рекомендуют для микропредприятий. Это простая система бухгалтерского учета, так называемая, в которой у вас... Вообще не используется двойная запись. То есть это не запрещено, это вполне себе в нормативном поле находится. Но я бы, конечно, не рекомендовал по такой форме вести бухгалтерский учет. Все-таки сам принцип двойной записи он позволяет очень... Четко переходить от первичных документах к отчетности, если фиксировать факты хозяйственной жизни в какой-то одной вот большой книге по простой форме без применения двойной записи. Ну, Во-первых, программных решений таких на рынке особо не встречал. Во-вторых, это более трудоемким окажется в итоге, чем введение в упрощенной, но все-таки двойной записи. Ну, и поэтому дальше я буду рассказывать э, именно о той системе, которая э, может в практике использоваться, которая хорошо автоматизируется. Это вот э, та методология, о которой я уже э, говорил сегодня. А что еще входит в упрощенную систему бухгалтерского учета? Это упрощенная бухгалтерская отчетность. А здесь вот... Э, Существуют заблуждение на эту тему о том, что вообще упрощенная бухгалтерская отчетность она обязательно должна сводиться к сдаче только двух форм – это баланса и отчета о финансовых результатах, которые составляются по упрощенной форме. На самом деле Несколько сложнее эта история выглядит, потому что с точки зрения все-таки нормативного регулирования нам 66N говорит о том, что можно эти формы упростить так, как это приведено в приложениях к приказу, то есть там объединяются отдельные Статьи баланса и отчета о финансовых результатах, там убирается требования о раскрытии существенных показателей, но при этом у нас есть четвертая ПБУ, которая нам говорит: что все-таки если без приложений к балансу отчета о результатах, ну, то есть о чем идет речь об отчете об изменениях капитала, об отчете о движении денежных средств, о пояснениях нельзя составить представление о финансово-хозяйственной деятельности организации, то такие приложения должны быть. Ну, по факту в малом бизнесе, как правило, все делают вид, что из этих двух форм все и так понятно, поэтому вот такой лайфхак к упрощению бухгалтерской отчетности. Да, две формы всего и в них показатели существенно агрегированы. Ну, такая минутка рекламы. Вот в своей работе бухгалтер давным-давно не использует только, там, не знаю, бумагу, калькулятор и свою голову, да, у нас есть средства автоматизации самого бухгалтерского труда и средства, которые помогают быть все время в актуальных трендах, да, успевать следить за изменениями законодательства, не пропускать сроки сдачи отчетности, там, сроки уплаты налогов и сборов. Как правило, мы все используем какие-то сервисы проверки контрагентов для того, чтобы проявлять должную осмотрительность при их выборе. Ну и многие используют конструкторы договоров и документов для того, чтобы не изобретать велосипед, когда он уже существует в практике и апробирован. Ну вот пять татуировок бухгалтера, как я написал, то, без чего э, сложно себе сейчас представить работу. Ну а мы предлагаем альтернативу. Это наш продукт, который называется «Мое дело. Бюро». И он вобрал в себя все вот эти вот пять э, татуировок. А, то есть э, в основе э, системы «Мое дело. Бюро» лежит справочно-правовая система, но она существенно расширена и дополнена. Во-первых, э, в сервисе можно получить... Э, консультации наших экспертов, есть консультации, которые в общем доступе у всех пользователей, плюс можно заказать индивидуальные консультации. Во-вторых, здесь есть обзоры изменений законодательства, подсказки по тому, как заполнять Отчетность, ну и, собственно, сам сервис отправки отчетности есть предзаполняемые бланки документов. В общем, рекомендую эту нашу систему Мое дело бюро для того, чтобы в одном месте получать всю необходимую и актуальную информацию. Ну, это вообще философия сервиса от моего дела. Мы стараемся в одном личном кабинете. Упаковать все, что необходимо бухгалтеру, начиная от непосредственно бухгалтерского продукта, да, учетной системы, в которой ведется учет, ну, заканчивая вот этой вот всей обвязкой из дополнительных сервисов, которые бухгалтеру нужны. И идея всегда в том, чтобы бухгалтер зашел в один кабинет и всю работу он делал там, не приходилось какими-то дополнительными ресурсами еще пользоваться. Ну, а мы продолжаем. Как же эти послабления реализовать на уровне учетной политики? Ну О рабочем плане счетов я уже говорил, теперь расскажу о том, какие нормы ПБУ и ФСБУ можно игнорировать если вы имеете право на применение упрощенных способов бухгалтерского учета. Ну, Во-первых, вы имеете право, да, я подчеркну, это право, а не обязанность, не применять 6 ПБУ. Это второе учет договоров строительного подряда, это восьмое, которое... В России традиционно бухгалтеры недолюбливают очень сильно, посвященные оценочным обязательствам, условным обязательствам, условным активам. Это 11-я ПБУ информация о связанных сторонах, 12-я информация по сегментам, 16-я информация по прекращаемой деятельности, ну и чемпион по народной нелюбви. Это 18-я ПБУ, учет расчетов на прибыль организации. То есть, если вы Применяете упрощенные способы бухгалтерского учета, то логично в учетной политики отметить, что вот эти вот ПБУ вы не используете. Ну, и это прям вот то, что я рекомендую, потому что если уж вы пошли на упрощение бухгалтерского учета, то есть акцент у вас не на. Раскрытие максимальном информации в бухгалтерском отчет, бухгалтерской отчетности акцент на то, чтобы свою работу, время на свою работу минимизировать. Да? И в этом случае, конечно, сложный ПБУ вам лучше не применять. Ну, а теперь по отдельным классам активов, обязательств, доходов и расходов пройдемся, ну и здесь я тоже расскажу, что можно, что целесообразно из этого, а что нет. Ну, во-первых, вы имеете право первоначальную стоимость при приобретении основных средств ограничить ценой поставщика и затратами на монтаж. То есть никаких дополнительных составляющих в первоначальную стоимость включать не нужно, все остальное списывать на расходы отчетного периода. Это я сейчас рассказываю по действующему 6 ПБУ. С 1 января карета превратится в тыкву, у нас вступит в силу для обязательного применения ФСБУ 6 основные средства. Там тоже предусмотрены исключения для малого бизнеса, но какие именно, расскажу уже на вебинаре, подробно посвященном инновациям этого стандарта. Второе, что можно делать. Годовую сумму амортизации можно начислять единовременно, то есть не амортизировать основные средства из месяца в месяц, а делать это по состоянию на 31 декабря. Ну, это вообще, в принципе, очень разумный подход. Он в 6 ФСБУ тоже сохранился. Дело в том, что если исходить из парадигмы, что конечная цель бухгалтерского учета – это сформировать бухгалтерскую отчетность, то периодичность начисления амортизации – да и других периодических вещей, да, типа списания, например, управленческих расходов, да, она должна совпадать с периодичностью составления отчетности, потому что внутри вот эта разбивка помесячная, она никак не повлияет на итоговую отчетность, ну и для чего тогда делать лишние телодвижения. Пункты 6 ПБУ, которые лежат в основе этих упрощений, я привел. Это пункт 8.1 и пункт 19, соответственно. Еще два метода я здесь привожу. Они не являются с какими-то специфичными исключениями для субъектов малого предпринимательства, но я бы рекомендовал ими пользоваться. Ну, Во-первых, это линейный метод амортизации, не секрет, что мы в практике всегда сталкиваемся с желанием глазбуха сблизить бухгалтерский налоговый учет. Это, в принципе, единственный совпадающий метод. Ну, а второй момент – это переоценка. Конечно, если вы идете на сознательное упрощение бухгалтерского учета, то такую трудоемкую процедуру нет особого смысла производить, и вы в учетной политике можете об этом прямо сказать. <coughs> Нематериальные активы. Здесь, по большому счету, вот этот вот пункт, он примерно равен тому, что 14-е ПБУ не применять. Ну, примерно, равен, потому что вы можете сослаться на пункт 3.1, 14 ПБУ и в этом случае, если вы де факто приобрели нематериальный актив, вы его де юри можете относить на расходы в том отчетном периоде, в котором вы его приобрели. То есть у вас фактически это приведет к тому, что такого объекта учета как нематериальный актив возникать не будет. Да, у вас сразу же будет признаваться расход. Запас у нас в этом году новый стандарт действует. ФСБу 5. Первая ласточка, скажем так, да, дело в том, что первым стандартом нового поколения, конечно, был 25-й бухгалтерский учет аренды, но он был принят еще в 2018. -м сколько я помню, в году 2019, но вступает в силу для обязательного применения только с 2022 -го года. А вот запасы уже с 2021, уже в полный рост применяются. Я не так давно проводил вебинар по 5 ФСБУ. Ну и вот, что из послаблений для малого бизнеса в нем есть. Первое, это вы можете поставить э, вариант э, списания запасов приобретенных на, для управленческих нужд на расходы периода. То есть э, у вас в данном случае э, если цель приобретения это использование э, в управленческих целях, то в нормальной, да, полной системе бухучета вы эти запасы отнесете там, допустим, на 10-й счет, потом они отправятся на 26-й и потом только в составе списанного вот этого сальда с 26-го уйдут в расходы периода в 90 -й. Здесь вы можете эти затраты сразу списывать на расходы периода. ну, Технически это одна из двух возможных конструкций. Либо сразу на 26, потом на 90, либо сразу на 90. Тут уже зависит от того, что вы у себя в учетной политики выберете. Второй момент. Примерно такое же исключение, как в шестом ПБУ для объектов основных средств. Вы можете фактическую себестоимость запасов включать только цену поставщика. Все остальное сразу же отправляется в расходы. Ну, и это вот то, что я рекомендую делать. Меньше действий бухгалтера потребуется по учету запасов. Следующий вариант. Это логично. Да? Это не какая-то уникальная опция для малого предприятия, но это логично выбрать вариант учета э, запасов по фактической себестоимости, то есть э, э, использовать только десятый счет, э, никаких э, плановых себестоимостей для готовой продукции не использовать, э, оценивать э, запасы при отпуске по посредней, ну, хотя на самом деле это небольшая проблема, потому что э, метод ФИФА вы же не ручками считаете эту себестоимость, все бухгалтерские программы поддерживают. Ну и, наконец, есть опция именно для малого бизнеса, это не создавать резерв под обесценение запасов. Я напомню, что и в пятом ПБУ, и в пятом ФСБУ резерв... Под обесценение, ну, раньше он назывался под снижение стоимости материальных ценностей, обязательным к созданию, если у вас а, выявлен факт обесценения запасов. Ну, а вот Для малого бизнеса, а, даже если фактически запасы обесценились, бухгалтерия может эту работу не делать. Опять же, это надо предусмотреть а, в учетной политике. <coughs> Займы и кредиты. Что за послабление содержит седьмой пункт 15 ПБУ? Можно признавать все расходы по займам прочими. Я напомню, что у нас, в общем-то, это и так обычный порядок для любых активов, кроме инвестиционных. То есть, если вы взяли займ или кредит для приобретения инвестиционных активов, а это в первую очередь будущие объекты основных средств. Но также это могут быть и запасы с длительным сроком производственного цикла. В этом случае вы должны будете по 15 ПБУ в обычном порядке эти затраты включать в себестоимость инвестиционного актива. Вот для малого бизнеса разрешается так не делать. Финансовые вложения. То же самое вы в обычном режиме обязаны в соответствии с 19 МПБУ создавать резерв под обесценение финансовых вложений, если они не котируются на фондовом рынке, ну а здесь вы имеете возможность отказаться от этого Порядка и финансовые вложения в этом случае у вас будут отражаться по первоначальной стоимости. Доходы и расходы. А это та опция, которую я крайне не рекомендую включать. Она есть в 9 и в 10 ПБУ. Заключается она в том, что доходы и расходы можно признавать не по традиционному для бухгалтерского учета методу начисления, а кассовым методом, то есть не в момент их фактического формирования, да, когда у вас экономические выгоды изменились, а в момент, когда у вас произошла выплата либо поступление денежных средств. Но... Вот если эту опцию включить, у вас бухгалтерская отчетность, ну она в общем-то не совсем осмысленной станет, в первую очередь это касается отчета о финансовых результатах, поэтому все-таки учет по методу начисления, он гораздо более информативным делает бухгалтерию. И Кассовый метод я бы не рекомендовал включать, но тем не менее возможность такая есть. Ну а второй момент, связанный с доходами и расходами, касается 17-го тубу, которое говорит, что расходы по НЕОКР можно списывать в момент их осуществления на расходы. Исправление ошибок. Ну, вот это вот э, хорошая такая сильная опция в плане экономии времени, если уж такая ошибка была допущена. Потому что э, ретроспективный пересчет это история, которая требует э, много времени и высокой квалификации главбуха. А здесь же можно существенные ошибки прошлых лет, которые уже после утверждения бухгалтерской отчетности были обнаружены, исправлять просто в текущем периоде. И ретроспективный пересчет при этом не осуществлять, а сразу относительно прочие доходы, либо расходы, их общей суммы. Ну и еще об одном нашем продукте, который называется «Мое дело» Я сегодня уже говорил о нем. Это продукт, предназначенный в первую очередь для профессиональных аутсорсеров. В нем все заточено под то, чтобы вести учет максимально быстро. Вот Одно из свойств этого продукта заключается в том, что мы применяем упрощенные способы бухгалтерского учета, о которых я сегодня рассказывал. То есть вот это вот методологическое упрощение дает возможность существенно экономить время. Но кроме этого, что еще там есть полезного, что позволяет дополнительно время экономить? Ну, во-первых, это автообмен данными с банками и сервисами для бизнеса. Я перелистну сейчас сайт, объясню, как это работает, потому что мне кажется, что бухгалтеры недостаточно осведомлены бывают о том, что такой инструмент есть, а это очень классная штука, которая позволяет очень много времени экономить. В чем она заключается? Есть такая технология, как API, это программные интерфейсы которые обмениваются данными без участия пользователя. То есть, как обычно бухгалтер работает с выписками банка. Да? Выписка в клиент банки выгрузилась, ее нужно загрузить в учетную систему, там она, соответственно, появится. Да? Ну, я не думаю, что кто-то сейчас еще совсем ручками прям обьет эти суммы, но тем не менее это движение, да, выгрузить из одной системы, загрузить в другую. Вот технология API позволяет напрямую банку, например, да, и бухгалтерии обмениваться данными, то есть банковская выписка, она с определенной периодичностью, у нас это происходит, сколько я помню, один или два раза в день выгружается из банковской системы ДБО и появляется в бухгалтерии. То есть данные по движению по счету, они всегда актуальны. Та же самая история с платежками возникает, что вы платежку из бухгалтерии, непосредственно отправляете в банк без каких-то дополнительных интерфейсов, с которыми надо взаимодействовать. И вот точно так же данными современные облачные бухгалтерии умеют обмениваться с контролирующими ведомствами и с другими бизнес-сервисами. Ну, например, это онлайн-кассы, да, или CRM-системы, или Marketplace. Вот мы недавно стали активно разрабатывать решения для маркетплейсов в своих продуктах, которые позволяют трудозатраты также снизить на перенос данных из системы в систему. Что еще есть в профбухгалтере? Ну, это встроенная справочно-правовая система, да, это часть нашего сервиса бюро. Ну, естественно, мы поддерживаем все основные режимы налогообложения – причем даже такие, которые немногие из конкурентов осилили. Например, ИП на ОСНО. Да? Мало кто с ними работает, мы работаем. Затем в систему встроен электронный документооборот. Если вдруг вы пропустили этот поток новостей, да, который был в сети в 2021 году, у нас налоговая. Активно идет к тому, чтобы к 2024 году реализовать обязательный документооборот для всех. Мы об этом тоже много рассказывали, много писали. Я в конце дам ссылки на наши ресурсы. Можно будет подробнее об этом почитать. Но мы с донаты уже много-много лет, потому что это позволяет экономить огромное количество времени на ручном вводе документов. Не очень эффективно, да, когда на одной стороне человек сначала вводит информацию в компьютер, потом распечатывает ее, и на другой стороне человек берет бумагу и начинает ту же информацию вносить в свою систему. Также у нас есть электронная отчетность с облачной подписью. Облачная электронная подпись – это Технология прогрессивная, правда, с 1 января мы все будем переходить на электронные подписи от ФНС, а они пока только на токенах, но я думаю, что это временное решение, и ФНС в итоге тоже придет к облачным подписям. Ну, мы пока, естественно, с 1 января тоже перейдем на токены. Затем, ну, естественно, мульти... Компанейность, да, если так можно выразиться, то есть у вас в одном личном кабинете сразу же все ваши клиенты, то есть переключаться между базами можно буквально в один клик. Есть ролевой доступ к сервису, когда вы настраиваете, например, роль менеджера на стороне клиента, чтобы он вбивал первичку, а вы уже с ней работали в учете. Есть автоматический аудит, очень крутая штука, которая делает массовые проверки по всем аккаунтам клиентов. То есть одни и те же ошибки, они если вылезли, то они у вас будут в отчете, и вы их можете поправить. Ну, предзаполняемые бланки и импорт из других учетных систем. То есть если вы, например, работали на 1С, или на каком-то другом программном обеспечении, то можно автоматизированно перейти на наш сервис без больших трудозатрат. Вот это что касается нашего сервиса профбухгалтер, который я рекомендую, если вы настроены на то, чтобы сокращать свои трудозатраты на ведение учета. Ну и... Подборка наших полезных ресурсов. Мы пишем большое количество контента, рассчитанного как на предпринимателей, так и на бухгалтеров. Ну, вот клуб – это раздел нашего сайта, где мы публикуем контент, ориентированный на всех. Блог Маклерки.ру, он ориентирован на профессиональное бухгалтерское сообщество, то есть здесь мы пишем именно такие полные, емкие статьи, которые помогают с ведением учета. У нас есть канал в Дзене, ну и у нас есть телеграм-канал наш официальный «Мое дело» и мой личный переводчик с бухгалтерского. Вот ссылки все здесь. Плюс мы сейчас стали больше уделять внимание соцсетям, поэтому если вам в таком формате информацию удобнее воспринимать, то ВКонтакте, Facebook, Instagram, везде есть аккаунт «Мое дело». Подписывайтесь, будем рады, что вы к нам присоединились, будем вас радовать нашим контентом. Ну и что касается вопросов. Давайте я посмотрю. Обычно вопросов много, но сегодня как-то не сильно. Ну Вот, собственно, я вижу один вопрос от Едины. Добрый день. Если используем счет 20 вместо 23, 25, 26, тогда по ФСБУ запасы как отражать Общехозяйственные расходы. Мы продолжаем учитывать на 20 так как сокращенный план счетов и метод директ костинг не надо применять. Вот это как раз ситуация, о которой я говорил в начале вебинара. Если вы пользуетесь такой конструкцией, то общехозяйственные расходы, а они совершенно верно указаны теперь в соответствии с ФСБУ запасы, не могут капитализироваться в остатках незавершенного производства, а должны списываться на расходы текущего месяца, то их нужно сразу относить на 90, то есть минуя счета учета затрат сразу на расходы. Алсу, доходы до 800 миллионов, что является критерием? Строчка в форме 2, АФР, вот, вот, мне нравится, это классно, форма 2, в скобках АФР, то есть мы отходим от этой многолетней традиции, называть отчет о финансовых результатах прозвищем его предшественника. Или прибыль до налогообложения, или чистая прибыль. Здесь, конечно, речь идет о выручке. Так, все, кажется, с вопросами. Коллеги, если что-то еще хотели спросить, спрашивайте, не стесняйтесь. Классно будет видеть обратную связь, понравилось, не понравилось, хотите использовать, не хотите использовать такие методы. Я смотрю, что у нас очень хорошее количество дослушавших до конца. Вот еще бы понять, почему дослушали. Ну, Если вопросов больше нет, тогда еще раз... Призываю вас следить за нашими анонсами. У нас в сентябре запланировано несколько вебинаров. Ну и всем до свидания. Увидимся. Онлайн-сервис «Профбухгалтер» — это платформа для тех, кто ведет бухгалтерский учет сразу для нескольких компаний. Вы сможете брать в работу до 30 клиентов одновременно и легко переключаться между организациями. Сервис автоматизирует 80% рутины. Вы сможете сдавать отчеты в госорганы, вести учет товаров и оптимизировать товарооборот, вести учет по сотрудникам и электронный документооборот. Видеть информацию по расчетному счету в онлайн-режиме. Проверять контрагентов. Проводить электронную сверху с налоговой и расчетным счетом. Использовать более 4000 классических бланков из базы. Получать консультации экспертов. Сервис упрощает вашу работу. Формирует и отправляет в банк платежки по УСН и фиксированным взносам. Позволяет автоматически рассчитать заработную плату и налоги. Интегрируется с онлайн-кассой сигнализирует об ошибках в расчетах, контролирует сроки отчетности. Вы всегда сможете дать ролевой доступ к сервису своему клиенту, чтобы он выставил счет, сформировал закрывающие документы или подготовил договор. А если появятся вопросы, обратитесь в круглосуточную техподдержку по телефону или в чате.